Руки все в мозолях Очень мокрый лоб Это археолог Делает рывок Острая лопата И кайло звенит Нелегко, ребята Ведь земля гранит более чистое у реки Среда Деллировы, вот и мы Раскопаем все до краев Посчитаем сколько слоев Первый день в тревоге Три штыка прошли, но ну, а слой культурный Так и не нашли. Материк далекий, Где же ты седой? Ямами прошитый, Вечно холостой, Поле чистое. Итадели рвы, вот и мы раскопаем все до краев, посчитаем, сколько слоев Вот пошли находки, кости-угольки, значит все в порядке. Значит, близко мы, Амфоры, фрагменты, кремень и песок, Значит, вновь не зря мы делали бросок, Поле чистое у реки, Цитадали рвы, вот и мы. Раскопаем все до краев. Посчитаем, сколько слоев. Тяжко, не по-детски трудимся порой в поле археолог то же что герой на жаре под солнцем разбиваясь в кровь от любви к науке погибает вновь поле чистое у реки Сыта доли рвы, вот и мы раскопаем все до краев, посчитаем, сколько слоев, раскопаем все до краев, посчитаем, сколько слоев.